И всем примезу Макс Риск. Тут у нас будет три боя. Мы раньше 1 на 1, теперь уже будет 3. 1 на 1 и еще раз один. Ну давайте тогда вот ну, так, чтоб я прям ничего не видел. Беремся по справедливому. Вот, например, как-то так. Вот так же должны быть доспехи, как я понимаю. Ну ладно, без допис без доспехов пока что но видите тут у нас есть держатель для дополнительной защиты так ладно это тогда так вот по быстрому чтобы я ничего не понимал да и у нас будет бой угу. угу, угу. вот и потреба Кугана три боя с картными воротами давайте помешаем чтобы тоже было бы честно все чтобы запутать ну, давайте тогда так тебе тебе тебе снова, давай тебе потом тебе потом тебе начнется еще есть еще один будет четыре можно два э, два типа того или кажется сам за себя на YouTube тоже помешаем по три карты, как я понимаю. Будет, наверное, очень крутой бой. Так, тебе, тебе. тебе. Ну, у кого попалось, тогда хай будет. Три карты. Все, тоже уже можно еще раз сыграть. Еще можно твоих присоединить. Так, ну что ж, начинаем. Подожди, тут нужно что-то держать сделать, например. Вот такой вот. Ну что ж, у меня тут две карты, как я понимаю, в делали? Даже я случайно как-то переборщил. Все, сейчас хватает карты ворот. Кхм, давайте, карта ворот на поле. Карта ворот на поле. Карта ворот на поле. Угу, теперь как-то будет легче. Такой, наверное, будет бой, ну ладно, в принципе. Так, ну давай так доходи по бой, куган на поле. <coughs> карты, я думаю сюда уже не нужно нажимать. Э, кидать. Ну, если еще одну серию, то мы сделаем вот такой бой. А пока что три карты на карты ворота. Покуган в бой, карязным бой, Это Сразу такой бой, да. Вау. Напряженным. Показатели G-силы. У него 530. G-силы. У нее 810, я тут написал. Так, ну и g GSO, я открываю специальную карту. Не зря я, например, сделал так же само. Так, ну что, мне земля, мне 200, тебе минут 200. Понял, Лен? Не 530, сейчас, на ну. Получается, 730 GSO и PM. 730 можно еще прибавить. 830, 800. 800, 800, 8800. 880. У меня показатели силы GCL 880. <къем> а у меня 710 пока что. Отнимаем 200. 510. У меня 880. 510 это слишком опасно. Но я знаю, что тут у нас есть карта, способность. Она такая же самая, как тут, как я помню. Да, спойлер, спойлер. Тогда придется мне ее отложить, потому что у нас Skyrim, она не меняет стихию, жаль, да. Только тут у нас фаерболт уже меняет. Заркусы. Пентус. <клышит> Ой. Так, так, так. все, все, все, Так, забыли. Ладно, давайте пропустим ход, Ну мы проиграем. А проигрывать не хочется. Как рекомендация, одну... Один Бакуган, одну карту ворот. Кстати, фаерболт тебе 200, а земля тебе 200. 150, тебе 200. Вот, помните, нужно эту карту. Нужно наблюдать за ними. Не, ну можно, думаю, подлядь, почему нет, но ну, основного правила, давайте, будет вообще жестче Так, скорость 510, у меня 880 G-силы, это, наверное, переборчик у них. Ну, ладно, <кхм> шо я такое? с такой, меня с G-силами. Ну, это, наверное, нереально карта, но ну, и больше такой не будет, потому что у нас три карты. Давайте рискнем, что делать. Карта способность активировать. Э, перемещение. уже силы, уровень G силы. Ура! У меня 880. У меня 510. Что происходит? Угу. 510. все карту способность активирована. Кстати, а может как-то сломать? Нужно. Вот такую вот карту вот эту да вот этот вот, разломает вот, карту ворота да такую на карту нужно было запускать 100 же силы побеждаешь врага это очень сильная карта тоже все преимущества такие сильные просто во. так у нее есть три... способности я тут знаю что 150 же силы это очень нормально так это нужно да почему нет а то как-то он подряд а я нет точно ох ты Ёка ну, еже земля точно так, это волна, чтобы его сдуть, то есть у нас будет да? Yeah? и пусть 10G силы, если не получится, если это Аква, то и не получится выкинуть, если у нас Аква Бакуган, был... я его не взял, сори, сори, сори, я потом возьму, так, ну вот туда Means... эту, у меня 880, мне 510, карту способность активировать, а... метеориты, плюс 4G силы, Вау, мне 910, а у меня 880, что происходит, блин. Если стихия, еще можно у 400 прибавить, да. Если прям, может, давай врагу тут добавлять, давайте, ну, правило. Если будет враг земля, то ему тоже 400, это будет карта просто бесполезная, да. Против стихии земли, да, в принципе. Ну что ж, давайте, мне уже 910, а у тебя 880. А не так-то быстро. У меня есть еще карты, по особенности. У нас еще есть третий хм, Соперники с чем. Хм. Так, это сломать карту. Так, блин, я проиграл по любому. Карту, особенность уже не вернуть в принципе. Так, ну что ж, я проигрываю. Я не ожидал, что у меня 910 дж силы, а у меня 880 будет. Да, это жестко была битва. Хм -хм. хм -хм. а Че карту блин ворот? рот. Тут как-то происходит не так, что-то я не понимаю. Ну ладно. Так уж и быть, вернем вам карту. Так, <клёжу> ваш ход. Угу. Так, это доспите, хайбут. Ну, ладно, Пакуган бой, пеум, Пакуган на поле. Красиво так, Пяу. Ваш ход. Карта ворот на поле. Так, ты отдыхай. Змея в бой. Змея в бой. Змея на поле. Доспехи забыл взять. Мяу. Вы что-то происходите? Так, я проигрываю, блин. Нужна стихия Земли. Пакуга в бой. Ты как-то рвешься в бой, слушай. Покуган на поле. Показатель же силы. 820. ха я самый сильный. Это, кстати, сильно, да. Ну, я ж не зря твой соперник. 820. Тут можно уровни включать разные. 100 уровень, потом 400, потом 700. Ну, угу. 100 то слишком малые 100 -ый. Давайте мы 400 же силы. Но если он кинет доспехи. доспехи бой. Блин, сразу кинул. Слушайте, молодец. Угу. Ну, это, наверное, будет в том случае, если он активирует карт-способность. Угу. Ну, ладно. Мне 400 g силы. 820. Моя карта ворот. Открываем карту ворот. А, открыть. Хо-хо. Mm -hmm. Да, сразу прибавляем 150 GC. Мне 450, 550. 550 ну. 550. Так, карта позволяет.. Бакугану стон блокировать корту совместить но ну, один ход ну хай будет так так 120 не так сила хорошая не 550 а мне можно вроде. или это плохая карта ворот она не не позволяет активировать они как бы включают щит тут так если вы видите, да, уступок стихии Вентуса, <клёх> у меня тоже Вентус, это плохо, к пакугану Пайруса, вот если был бы буквально здесь, он получил 150, так что еще закрывается поле, так что он выигрывает, на автомате, тут прям жесткий бой. черепа гонбой эм. вперед 8 или как там теперь сок хоть же силы угу. 710 спехи потом да скоро способности доспехи ладно моя очередь бахуган бой фаербол на поле этим бы моя карта уровень силы джи силы мне 300 маленький ну ладно а у меня 110 uh -huh. блин карта ворот хол oh, мне повезло мне значит, плюс мне 400 теперь минус 400 так мне было 300 стало 700 джи силы Я стал сильнее 700 джи силы да, можно эту карту посол активировать или просто взять тот же силу, да? Прикиньте. Это было бы полезно. Следующая карта по она еще сильнее. Ну да. Так что мы берем эту. Тут видно, что разные. Можно эту и эту взять. А мы берем эту. Это для всех доступно. А можно эту взять. Так, ладно. 710 минус 310. Блин, что тут для сделания? Так, смотрим карту посолности. вот уверяю вам жесткая битва потому что я его выкину, <смех> потому что реально сильная карта способность карту способность активировать, может сразу да карту у нас активировать, отблокировать, например вот это вот чем бы не а как он такая идея выкинуть, он сразу карту у нас активировать стояк стояк типа того стояк, он стоит, ну не знаю, про не у него уровень сил одинаковый, как думаете Бакин бакуган блокирует бакуган ну, сильная сильная стихия ладно давайте разный бой так это значит просто подрались карты ничего не происходит так он... угу. использовал карту соответственно получает еще сколько не него... силы так так у него сок джи села не понял чему и... ну, ты проиграл там с так у тебя 310, Bakubot, блям. Говорят, что плюс еще же силы Я думаю, 200 можно. Ну, и, так, с таким можно 500 добавить. Рели, really, 500 добавляем же Мне не жалко. Так, сколько у тебя, значит, будет? <coughs> Наверное. 500 же У тебя 310, плюс 500, 810. А у тебя сколько? 700. Тебя Сим, Салат. Подожди. Не что ли этот багон выигрывать? Так потому что у него, блин, сильные показатели, как я так думаю. Блин, может переборщили, да? 200 g Вот это ее 200 g 510, я проиграю, вс. Вот капец было бы, если так вызевали. Ой. Так, держи. Че то карта ворот твою, блин. А ч ты лично твоя, кстати? Вот сюда все-таки карты ворот. Тут, блин, запутаемся. Вот еще Бакуган. Блин, у всех уже по одному Бакугану. По одному, а у него по две. Как будто ничего не было. А, тут две... Вот, надо такая Бакуган вызвать. А, всем по два. Так, вот... Окей. Бакуган, бой. Бакуган, наполняй. Бакуган, бой. Бакуган, наполняй. Почему они здесь? Потому что он страшно. Уровень себе показатель силы. Так, у меня 520, блин, у меня стеки, по-моему, да, нет, земля только, а жоль, 520, говоришь, 530, понял, блин, у меня 10G силы больше, я открываю карту со карту воротачнее. точнее, чтобы стать сильнее, оу май гааа, блин, мне 250, а ему, блин, 200, а ему плюс 200, капец, же происходит, о, моя сила 530, 6730. 730 или просто солнце активирует. Точно, помните нам основу правила или это активировать или это все на себе. Не, плюс здесь 200, поэтому 730, 700. А, да, 730. Угу. Да, 730. У меня 520, ни за что не проиграете. 400, 200. 280 ты чё, блин, прикалывайся, у меня последняя карт способность Она меня не спасёт, ещё чё. Ты проиграл. Блин, бэу. Как красиво, бля да, было. Ха, победа. Эти, блин, не хитрые, да, сами карты ворот не открывают. Специально какая-то битва происходит. Ну, значит я. Балган бой. на поле. Чё проиграл? Припёрся. Ладно, нормально. Возврение силы GC 820. У меня на хвосте было. Я помню, что у меня было 800. Ровно 800. Ну, как-то так вот. Блин, слишком 20 GC больше мне. Карту ворот открыть. Карту ворот открыть. Усиление. Ха-ха-ха. Ты мазила по тебе за 200GZ. У меня было 820, я расстала 1020. Оооо. Вот чёрт, я же сам не знал. Я муторю себе 20-200. Не шанс, а не 100. Прям тут все джи-сил прибавляют слушай. Карта беспощадна. Так, ладно. Нет, 1000, а у тебя обратно 1020. Ничего не изменилось. <свеч> Капец. Ладно, активирую карту, потому что я, нет, мне мой последний бакуган можно рисковать. С 50 джи Понял, наверное. Так, 1150. 1150. 20 1020 попался у ну, меня будет 500 ну, может тоже 50 но я хочу 200 карту способности активировать 100 50 мне не хватит же вы почему я подумаю еще подождите вот 1020 плюс 200 например а у нее еще плюс 150 и это же такая рискованная карта, только она минус и... <клес> Вентус и Даркус. Ну, еще Аку и все. дальше нет. <клес> Блин, плохое дело. дело, плох, плох, Плохое дело. <клес> Ему тоже будет 50 GCU прибавляться, а он уже отрыв сделал большой, так что я проиграю. Нет, я не знаю, что я проиграю, если честно. Я вообще не знал. Ха, Павел за мной. <клес> карта в родном поле. У меня уже нет карта блин, что делать. Бакуган бой, Бакуган на поле. А что только ты? Давай, вухон будет, на поле. такой сильный. <coughs> вперед Бакуган бой, Бакуган на поле. А ты ты каутарист, кого ты слушаешь? Знаешь, как будто ничего не сняется. У него один Не один бакуган. У него, макон, у него два бакугана. Как обратно вернулись? У меня три бакугана. У меня два-два. Хм, ладно. Ха, у меня сколько GSI хоть? 400 силы, Маловато, но мне если карту нас активируется, а у меня их 3, кстати, я даже не использовал, то я активирую тут еще, ну, покажу. Так, тут для вас, а для него потом. Так, э, ушка активируется, также активируется. Вон, они уже активировались, но там эти... Э, ногти. Они сейчас мы их свернем. Да блин, подождите, это же новым. Мы серию Монсона снимали уже. Вот, сворачиваем. У него уже поломаны кулаки, да? А так он очень сильно бьет. Пока что поломанный, никому ничего не рассказываем. Если две карты должны закрепить него, то у него открывается еще две. Это значит у нас будет плюс 100, плюс 100, 200. У меня еще 400, будет 600 потом. Потом плюс 100, плюс 100, будет 800 GCO. Нормально таки. Так, сначала 400, потом по 700, нормально а у меня 800 же силы а мне 400 Не, мало джесси открывая карту ворот о май гад фарбук не видно вот честно что происходит вроде бы там было 100 же я помню владимир 100 процентов там было 100 же силы хай будет 100 так у нас стихия света Свет 150, ну, возможно земля, да? Ну, стихия свет, давайте стихию света. Так, у меня 100 же сил, а ты меня прибавил, странный человек. У меня 900. Ничего не изменилось. Ха, все изменится. Ты тебя без карты способность, у тебя больше же силы, Ну и что? 900, у меня 400, потом можно мне прибавить 150 или 150 тоже. Убираем 150. 550 пятьдесят же силы, а ты слабый, я тебя убью сейчас. Нет, я тебе этого не дам. Это получается, если прям, я не знаю, что это значит. А если если считать, то это блин ниндзя. если стихия земли, 300G силы, это понятно. А что это значит картинки? Если все по на по более, получается все по 300 получают? Или что? Я вообще не понял. Есть карп, сонись офигенная, есть еще 200G силы прибавить. Не Получится активировать некоторые преимущества, я его выиграю. А потом его Отлично. Так, что G силы, хоть? 550, я активирую еще 200, будет 750. Потом заспехи активируются на автомате, будет уже... 750, 750... Тысячу! Точно! Я понял! Ха-ха, слишком легко, да, показывать карты, так думать. Карты постоянно активировать. Ну и чего блин, у меня 900. 550. Ну и чё, прервай себе g 750, ну это мало тебе... Что это такое те? Ушки открываются. У меня 4 копы, пацаны. У нас только 3 копы, Так что нет. Так, с той же силы, У меня 720, как и ты помнишь, да? Подожди. Я что-то запутался. 750. Во. 750 было. Да, 750 было. Активировать 850, 950. Да, блин, не только 900 950. Что происходит? Тебе конец. Блин, мне ничего нет. Сдаю все, ты выиграл. У меня еще есть карта ворот, только я не додумался до этого. Тут, блин, тут 250. Или тоже 250. Блин, тут прям такой бакуган бы был бы. Ну, хай будет карта ворот, друг, что будет. Ха, победа наивный соперник был. Он вообще ничего не знал про запасную карту. Ура, ты нужно не всегда здесь и так будешь побеждать. это запрещено вроде. <coughs> Ну ладно. <coughs> ну все, что сказать. Ну что это происходит, туплин? У меня только покуган один, а куган вой. на поле. Силы если он кинет землю, то у него будет 200 будет кидык к нам. Ха, я кину землю. Ч ⁇ послушай меня? Да. Квакуган, бой, бакуган. На поле. Ну ты мог бы кинуть этого и получить 2 G-силы здесь, и ты стал бы сильным. Там мне все равно. Ладно, давай. 300 же силы 530. моя карта ворот, открываем, а то слишком темно G-силы. 230 пунктов. Чаем? Я не знаю. А, прикольная карта. У меня, 250. у меня 300, у меня 50. Это мало. Хочу брать 250. 300. Так, 300, 400, 550. У меня 550. Чего? Мне 530. Что происходит? меня меня минус 150 же все Ты прикалывайся. 530 минус 550. 530, 400, 530, 430, 300, 370. Нет, 370 жил, проверь, кен, что-то не сделали. 370. Ха, мне вот, вот, вот. Подожди. 250 300 550 вроде бы 300 так 550 а у тебя 370 50 550 370 блин я проиграл у меня 370 ну и чё блин есть покуга на день, зато я твою карту ворот заберу потому что тут тем более минус 150 ну ладно Давай, давай, я сдаюсь. Что такой то странный? Передумал, передуман, так скажем, да? Ну больше слишком сражаться. Карта на поле. в роднополе. Как проиграл он тоже попуган, точно вакуганбой. Карта в общем, бой. Карт на поле Я не хочу кидать твой бакуган здесь. к твою, ну что у тебя сила будет сильнее. Покуган бой, бакуган на поле. Счет не считается. Забираем карта ворот. Понял, блин. Сразу забрали карты в ворот. А, кстати, что у тебя хоть было? Так, ну это понятно, твоя карта. Ой. ну, у меня был фаер был, но у тебя было тоже 250, так что победил будет ты. Ох, тут 350 GCLM. Так, ну тут отличная карта была. Но он не походи, потому что что боялся, да, ему было бы не стоит. ДСИУ не 150, но я бы прибавился 350. Я бы его выиграл. А он, блин, такой сделал, шахиман. Ну ладно. Ну что ж, мне последний карт -ворот, значит, я кидаю карт на поле. Бакукан бой. Бакукан в бой. Бакукан на поле. Это последний бой, набязан судьбой, да? Капец, сколько времени. Так, сколько у меня же силы? Мне 300. Вот, 300. Мне 400. Блин, что так тебе силы? Блин, где две карты Что произойдет? Вот в конце увидите в следующей серии, да? Ну, наверное, нет. сегодня не увидите может помните завтра так. мне свет мне плюс 300 а мне плюс 250 что происходит тут не так должно быть а тут еще плюс 200 Ты тучи нарисован красным прикиньте что происходит только вентус и иаку так ну что я свет начинаю беру 300 же силы блин так ничего, у тебя 700 же силы О, спасибо а меня сколько, сколько же силы покажи, пожалуйста. А, Чтобы там знал, что Так. Блин! Блин, ну че ж так свет всегда побеждает, честно. Он выиграл, я сдаюсь. Все, шахмат мне. Он выиграл, он процентов говорит. Блин! Все, всем за просмотр. С вами был Макс Риск. Видно, что кто-то выиграл. Всем удачи и пока. В следующей серии, если наберем много лайкосов. Пока.